Уважаемые коллеги, с большим удовольствием приглашаю вас принять участие в четвертой конференции «Белые ночи Санкт-Петербург». В этом году секции, посвященные лечению ранних форм рака молочной железы, будут крайне интересными. Будут проведены операции в онлайн-режиме с трансляцией. У вас будет возможность задать вопросы операторам, модераторам, которые будут комментировать все, что будет происходить в операционной. Также будут великолепные сессии по системной терапии, ранних форм рака молочной железы, как в предоперационном, так и в послеоперационных режимах. Приезжайте, будет очень интересно, и мы вас ждем.